всем привет ребята сегодня у нас 20 июня 2022 года на данный момент 8 часов вечера даже 15 минут и испытываем крайнюю версию прошивки которая была специально сделана не... Основной режим нормальный, более тяговитый я его сделал. И при этом он как бы комфортный остался. А второй режим у нас, наоборот, более активный. Ну, то есть такой спортивный, типа. Этот эконом режим мы убрали, потому что смысла в нем не вижу. Экономии никакой там толком нету, и машина не едет, и никому это не надо. Ну, кому-то надо, я тогда делал. Просили меня там таксиста, еще кто-то, кто мотается постоянно по трассам. В дальники, ну, такая, я не знаю, сомнительная экономия, не знаю, не была да, была ли она вообще, ну, говорят, что там типа литр, но по мне так литр, это те же 50 рублей, ну, 100 километров проехал на 50 рублей дороже, это как-то, ну, по-моему, ерунда полная. Да, у нас тут дорогу ремонтируют, сейчас мы выедем на нормальную дорогу, там, где не срезан асфальт, ну, и... Покажу вам, как едет она на обычном режиме и на режиме динамичном. Тот, который ребята из Беларуси прозвали Супер Бабкой, так называем. Потому что первый был, ну, то есть эконом режим, он был такой вялый, и они сказали, что это режим Бабки, что ездить невозможно, а теперь у нас Супер Бабка, наоборот, на стероидах, в общем, такая. Там совсем вообще кардинально все отличается. Сейчас мы выкатимся, я доснимаю. Ну вот мы едем на обычной прошивке, ну как обычный, основной режим, который в принципе относительно предыдущего он должен быть пободрее как-то. Ну, нормально, хорошо. Он причем я попытался поймать именно баланс вот этого, чтобы дерготни не было и нормальное ускорение при этом было. Ну я такой дерготни как таковой не, не заметил, хотя сколько раз катался с ребятами недавно. Именно вот на этой версии. Лучше в левом ряду есть, потому что ну, Мы сейчас попробуем другую прошивку А Или позже Давай там дальше где-нибудь лучше Хорошо. За перекрест там где-нибудь встанем Ну я не знаю, торможение нормальное Отпускание газа Я не, не чувствую каких-то пинков Но вот есть, потому что ускорение mm -hmm. как бы, И у нас вторая передача Ну, отпусти газ, он... он отпущен сейчас. Ну вот отпущен и ничего не. Вот, это... ну, ну, ну естественно пичок да. есть, потому то, что... что момент идет сразу. Да. Все нормально. И еще на таких оборотах, как бы, там за три было. Ну сейчас остановимся и переключимся на режим более динамичный, который и посмотрите, как на нем. Там совсем по-другому. Все, опять же там именно на втором режиме я сделал отключение еще этого, газтормоз. но у тебя варианты и тот и тот работает, да. и там и там но в дополнительном вот этом, который динамичный сделал так, чтобы не отключался дроссель при нажатии педали тормоза чтобы можно двумя ногами работать было, многие как бы, гонщики хотят этого погоняться и сделал псевдоланч на 4000 оборотах Сейчас мы остановимся, переключим. Ну и как обычно, выключаем, ждем где-то порядка 10 секунд. Может, меньше. Я все время забываю посмотреть, через какое время у меня сделано отключение главного роле. Да, вот включаем зажигание, газ в пол более чем на 3 секунды. Отпускаем и запускаем мотор. Ну да, вот чек долго горит. Значит, Значит переключился. Значит ну, переключился. И попробуй, кстати, лаунч будет на месте или. Ну. Работает. 4 да, да, да, даже попкорн небольшой есть. Да, тысячи держим. <звы> Тут особо не гони там вот камера mm -hmm. за пешеходник. Ну он такой более нервный. Прошивка, но ну, мне нравится <смех> Ну я тебе и сделал, чтобы там как раз и. Ну людям я говорю Газ тормоз будет отключаться только на динамичном Режиме, ну можно тут ехать Вон проехали к камеру как раз проверяю. Да, а какая -как раз проверкой была да, Ну я так и понял, я смотрю что это под то есть если вы держите газ и при этом тормоз нажимаете дроссель у вас не отключается в стандартном режиме у вас э, дроссель остается в том же положении но э, при том если вы нажали как бы ну газ держите и нажали тормоз у вас дроссель остается в прежнем положении но если вы педаль газа меняете у вас ничего не меняется при этом вам надо полностью ее отпустить и снова нажать только тогда начинает дроссель работать в этом режиме он как бы не отключается то есть все нормально Нет, здесь нет ничего. Тут только аккуратно. Это понятно. Пешеходники. Это, это понятно. Вечно со дворов все выскакивают. Там на, кузов целиком на дорогу и стоят. она как бы такая более ну, более активная еще такого да и вчера мы испытывали я там накосячил с одной калибровкой при трогании только потом увидел сегодня хорошо что мне человек позвонил и сказал что что-то троганием не то ну и при, при этом я с ним же катался я так и понял блин. а потом оказалось что Данные в калибровке нормальные, а с квантованиями оборотов и всего остального я там накосячил немного. Сегодня исправил, вот этот вариант уже исправленный. Почему мы так долго затягиваем, опять же, под прошивку? Чтобы не было вот таких вот каких-то косяков. А то начнется прошивание десятков машин, а потом окажется, что вот этот косяк, и опять все перепрошивать заново приходится. Ну и, соответственно, все эти устранять неполадки. Что-то мне не нравится этот грузовик у него что-то там либо к шишкам в правом колесе вдвоином либо что-то там в колесе реально сейчас подождите Он после петровича вам везет петрович в да. место ну, у нас как обычно светло белые ночи восход что-то в 3 с чем-то тут а, нет это ученик было в 3 часа у нас восход с чем-то и что-то в 22 с чем-то закат только там можно подальше будет Так что вот как-то так. Можно, Но... можно попробовать уехать в ланча, хотя, конечно, на... Ну, не знаю, с 4000 ты тронешься нормально или нет. Ну, попробуем, не знаю, в чем проблема-то. Сейчас. Да, ESP лучше отключить. Да, и, кстати, не забываем, что ESP здесь на 55, по-моему, включается. Но здесь уже не включается, потому что прошит нормально этот ABS. От Vesta Sports стоит прошивка, которая позволяет не отключаться, и она более проваливается, да? да? Ну, значит, надо 4 с чем-то делать, там, 4 300 потом. Bring, ну, может, я сейчас не к Ну, да. <р gobierno> а -а -а -а... Ну, в общем, как-то так. Это такое видео короткое, чтобы понимали, что скоро... Уже будет релиз, не говорю сейчас когда он будет, потому что пока непонятно может быть еще какие-то косяки найдем и их надо будет исправить и посмотрим уже и будем судя по всему скоро шить всех опять же время отпусков начинается, всем в вдальники надо ехать и все бы хотели на новых на новой версии прошивки как таковой. Ладно, не забываем под видео уходить, там драйв контакт. ссылки жмем колокола, подписываемся и смотрим другие видосы. В общем, всем пока и до новых встреч!